Да. Не переставайте. <смех> Сложно вопросы <смех> <Не могу. смех> Да? У меня есть вопрос про убеждения. Если, да. я, допустим, человек находится в условиях, где большинство людей вокруг него говорят ему, что знаю, солнце зеленое него формируется убеждение, что по-другому быть не может, солнце зеленое. Да? Он попадает в общество, где большинство людей начинает ему говорить, что солнце голубое. А, является ли вот этот механизм пересмотра убеждения бессознательным или действительно человек делает выбор пересмотра своего убеждения? Бессознательным? А, бессознательным это сила, это эффект, который называется конформизм. То есть если больше Короче, у людей есть встроенный такой рефлекс, опять-таки из этих далеких времен неолита, что короче, нам тяжело не соглашаться с большинством. Это требует определенных усилий. И если ну, большинство людей будут говорить человеку, что Солнце зеленое то в конце концов он просто ну, у него просто термин в голове поменяется тот цвет который он воспринимает как желтый он будет говорить что это зеленый вот. да. скажите люди рациональны люди могут быть рациональными если для этого очень сильно постараются но эти исследования показывают что люди иррациональны при этом предсказуемо иррациональны да? А, вот, я правильно понимаю, что существует связь между количеством энергии, которые мозг потребляет при решении определенной задачи и субъективной трудностью этой задачи. Да. Ну и еще такой вопрос, что вот те костыли, которые лежат, они, нам думать рационально, они, ну, то есть они сформировались в эволюции как некие костыли поверх нормально работающего мозга или это просто ну, без них мозг работать не будет? То есть их можно в принципе в теории отключить как то с помощью генной инженерии или там? В теории, в теории можно, когда закончат там декомпозицию всего этого человеческого генома и найдут какие-то у нас есть безусловные рефлексы, выкинут оттуда весь ненужный хлам, может быть когда-то это будет. Но, к счастью, наша вот эта вот рациональная думалка, которая байсовская, она находится в коре головного мозга, который имеет замечательную способность при необходимости перехватывать и подавлять все остальные участки мозга, если вы эту способность тренируете. То есть способность к рациональному мышлению, она накачивается примерно как мышцы в тренажерном зале, если вы этим занимаетесь. Да. Есть очень простой вопрос. Я услышал лекцию сознания, она мне понравилась. Где в ней слово когнитивное? Вот что из сказанного именно когнитивная Когнитивная, Когнитивное, но там был промежуточный вывод. Когнитивная модель. Значит, когнитивная модель сознания это симуляция Вселенной, которая использует байесовское уравнение как фильтр и механизм обновление, усиление связанности информации в самой себе. Это когнитивная модель сознания, когнитивная теория включает в себя когнитивную модель сознания, а также все остальное, что, собственно, в эту рациональность не входит, в эту рациональную вычислялку. То есть, ну, на самом деле, есть довольно много важных аспектов, которые могут быть связаны или не связаны с сознанием, которые я опустил это в первую очередь эмоции и ассоциативное мышление значит э, они с вот этим вот с вот этой рациональной вычислялкой могут быть напрямую связаны могут быть не связаны то есть могут находиться в несознательной зоне значит э, ну когнитивная модель сознания она описывает ну, всю психику человека э, используя в первую очередь ну вот, вот байсовскую модель и э, кибернетический подход то есть что Наш разум, он находится вот тут, в мозгу, и работает, принципе, на той же основе, на которой современная электронно техника. Вот. Еще вопросы? Мне кажется, кажется, все. Спасибо большое.